Человек, стремящийся к магии, пойдет ли в суд или на демонстрацию отстаивать свои права в такой ситуации, как сейчас ковидобесия или будет тихо наблюдать и отслеживать ситуацию. Но человек, который э, имеет отношение к магии, вообще никогда не пойдет в толпу и, и пойдет в, в судебное в судилище тоже, потому что люди не могут судить мага. И маг не выносит свои дела, на, как бы соглашаясь с человеческими законами. Исключение составляет его социальная жизнь, там, где по-другому вопрос решать нельзя. Просто ну, нельзя, если у тебя есть фирма и у, неё, у фирмы арбитраж, решать вопрос магически, неприлично, не для этого магия предназначена. Помочь себе там, получить какие-то успеш успех, там, да, встать на полну удачи, это понятно, но себе. А вот для компании, для других лиц это, это не принято, это считается мевитоном. С людьми надо решать вопросы по-человечески, в магии, магически, с животными, по-животному. То есть на каждом уровне решение своего рода проблем. Но ходить в толпу на демонстрации это наими. Это, это неприлично. Нет, конечно, нет. Для магического сознания подобная ситуация, ковита и же с ним, это практикум. Практикум, в которой в сжатой форме сложилось последние 108 лет. 108 лет сложились в сжатой форме, которые сейчас отматываются назад. Мы сейчас на этой волне можем переиграть прошлое. Мы можем э, исправить кое-какие ошибки своих мы можем исправить настоящее, то есть войти до точки последнего сохранения. Если вы это видите, вы сейчас моментально будете пересчитывать все алгоритмы развития своей собственной судьбы. Тот, кто сейчас в магии, испытывает творческий непокой, потому что работой просто поле непаханное, только успевай за всем следить. Потому что события разворачиваются сейчас исключительно в нашу пользу, несмотря на то, что мы испытываем кучу негатива, потому что мы наблюдаем этот процесс своими собственными глазами. Но реально сейчас все нам в плюс, вот все нам в плюс. Постарайтесь это увидеть.